Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем видео мы хотели бы рассказать вам о пяти плюсах под подсистемы JustFog MiniFit. Первым плюсом являются его габариты. Весь в длину он всего 7 сантиметров, а вес не превышает 30 грамм. Благодаря этому вы не будете замечать устройство даже в самом маленьком кармане, так как он размером с обычный аккумулятор. Вторым плюсом хотелось бы выделить кнопку Fire, совмещенную со светодиодами, которые указывают на заряд аккумулятора. Благодаря кнопке можно не волноваться о том, что парогенератор начнет работать у вас в кармане, поскольку пятикратным нажатием на кнопку Fire вы выключите устройство и исключите возможность случайного срабатывания. Третий плюс мы отдаем картриджу. Во-первых, вы в любой момент можете его перезаправить. Во-вторых, картридж обладает тугой сигаретной затяжкой. И в-третьих, это керамический картридж, который прослужит вам значительно дольше обыкновенного. Четвертым плюсом мы смело выделяем аккумулятор в минифите. Да, он всего 370 мАч, но благодаря высокоонным испарителям его хватит на довольно большое количество времени, и полная зарядка занимает у него всего 15-20 минут. Заключительным плюсом мы хотели бы выделить эргономику и приятный дизайн устройства. В руке он лежит хорошо и не вызывает какого-то дискомфорта. Надеемся, что наше видео было полезно для вас. С вами был СигаретнетБай и до встречи на нашем канале.